Доброго утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Делл и Эфисерк. Всем привет! В общем, мы сегодня вернулись в Move Дай. У нас тут новые персонажи. Я взял Адама. А, а -эрк... я... Баркли. Вот, Правда? Ты, такого говорит. Баркли. Баркли, Баркли, Баркли. Типа того, а знаешь, что самое веселое <laughs> ярус того, как он косит глаза, капец. Yeah. <laughs> что это за жесть? В общем, мы сегодня с новыми персонажами и новыми мутаторами играем в новые режимы. Погнали, короче. Старт уже готов. И нужно выбирать режимы. Ну, во-первых, у нас есть шипостый мяч старый, тяжелые пули и аутбрик, а также есть новые три режима. Это... спадербомб, Радиэйшн и Пэпэ Плэйнс. А, у меня да. В общем, весело будет. Так, новый мутатор у нас. Акселерайт. Ай, побегаем. Да, и сразу на вью. Да. Оу. Ох. Но я раньше тебя Я раньше тебя слетел. Слушай, а как мы будем Капец, как мы знаете, будем разгоняться фигу? с этим Серьезно Жесть какая-то просто испугался? Я действительно быстро подбежал Да Ох, Меня подбросило туда, окей Аутбрик Ух, ё Опа Попался Попался, попался. Как-то он быстро за это волос а? Ой, массовый I'm плюх Ты издеваешься? <связь> Я же говорю, твой любимый режим так они же еще и стопят, капец, как. Еще и ты меня стопишь. Да капец. Да просто жесть. Грызть орехи. Да, да, да, да. Только я в итоге вообще помер. Не, ну не под такие, не под такие, конечно. режимы. Новые пульки. Да. Так, пульки ставил не я. Так что... Да. <свят> <свят> Ох ее. Ничего страшного, она у меня опять. Ох. <свят> <свят> да. В ты сам себя убил. <свят> <ты> меня догнал. <свят> а, выбирай мутатор, короче самоубийство давай астрал yeah. протекшн yeah. okay. okay. так и что okay. у нас ой oh, Radiation. <пью> жесть конечно е <да. пью> <пью> <пью> <Yeah. пью> yeah. ты прям вообще в зоне неприкосновенности Vince. стоял. именно так так, ну что? А, ты уверен же, ты как эту хрень стоять? закидывать? Скажи мне. А -а -а -а -а. Все, тебе скажи. Ух, ё, куда он ко мне, Катя? О, Я пока кофе. разбираюсь. Ёпта! Так, спайдербом. Я так и не понял, как это все прожимать. жучки тут mm -hmm. я раньше что у тебя жучки тут поверку пошли а вот так а да ты хотел смысле да да да да да да е е да да да да да да да да да да жесть такая это все было а как эту свою тень выпускать -то? как тень то выпускать ну, вот так вот и выпускать время выбирать мутатор Ты выпустили так и следующий мутатор у нас what the гол ой жесть вы на самом деле это жесть а нет ты застоялся на месте а я выиграл в общем весело весело на этом будем заканчивать спасибо всем кто смотрел это видео не забывайте ставить лайк подписывайтесь на канал нажимать на колокольчик чтобы получить о новых видео оставляйте свои комментарии на своем сегодня был и эфисерк всем огромное спасибо за внимание и пока 2 всем удачи и всем пока